Так, четырнадцатую тутую смотрим. Тут уже метров сто Проверено. Так, где-то она вот тут вот. В этой стороне. Не. Вот она. Так, тоже. Кто-то сидит, друзья. Налим. Ой, айда сюда. Айда <дев> сюда, красавчик, айда. Вот так вот. Вытащил, но руки намочил. Рукава. Налим попался, но я рукава замочил. Обалдеть. Сорвался, короче, друзья. Видели как? Классно.